И всем здарова, ребят с вами я Ванек, и мы с вами начинаем проходить новую для этого канала игрушку под названием мафия 2 2 угу. фито скалета джо барбара и все Лука гурина загрузка ванёк тузов меня звать ищу если кто-то не помнит вдруг История. История Джимми. Мед Джимми, Брик Джо, за контент. Кстати, про Джо. Ну, я на тот момент выбрал низкий, ну.. Ну, сейчас выберем высокий, ладно. Тот, кто слишком много рискует, потеря... Может потерять всю Два. 2K дв, Game и 2K представляют Да, можно пропустить ролик я так как я уже смотрел вот да и наверное вам уже доставляет очень много всего это глава первая историческая родина сицилия июль 1943 год операция хаски я попал в 504 парашют помню что ты попал в 504 парашютный пол Ладно, скалета, стреляй. Алло, Ты Когда была великая отеческая война, но ну, это у нас надо настолько. Давай, двинуть. Алья! Алья! Алья! Алья! Так не пройти Легендарный Легендарнейший Сумник Вообще 2 это реально Легендарнейшая игра Берегись О, чувачья нет. Дым шаги. Горячий. Эй, коллектор! Ты там живой? Ага, не встали. Тогда вставай и пошли! О. на родом! Ничего себе! Вдруг больше не будет! ну такое ч так Получите! Ленные видно наверху! Они. Очистить, второй этаж! так. Каледа идет. Это вот другую. ты не оставь! Я прямо за тобой. Нет, кто-то закрыл... Есть! Есть! Да, получает виду так скажем травмы несовместимую с жизнью, он вот так вот все видит все в черно-белом сюда пошли а я тут что немцам говорили что все все страны, которые они захватили по идее говорили, что они сражаются за мирное дело, но Эй! И, получается, то, что, получается так, как получается. Не... И <старк> <на> Видишь, что у него балконе? Иду! О, дерьмо! есть! Танк. Нет, с танком, ребята, это вы сами похожи. Справляете, вы подарок. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Che diavolo sta dicendo? Chi si da crede di essere? Che davvero da Don c'è... Cacetto. Un conze quando siamo aretando i cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti! Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non dite che mi chiedi credete! No, no, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiarci del posto. rendiamo. mafi. Потому что Потому что... <связываем> <связываем> <связываем> Задумано было так, там Дон коло глава.